Я хотел бы чтобы мои зрители и мои подписчики обратили особое внимание на ведические фильмы для чего они нужны они нужны для того чтобы выжить в этой сложной ситуации в той в которой сейчас находится земля я уже вам повторял и еще раз повторяю что галактическая ночь закончилась и сейчас Наступил рассвет Сварога Пока не утро, а только рассвет. И вибрации Земли повысились, энергии изменились. И именно для этой цели и нужно знать определенные вещи и располагать определенными знаниями. Для чего я выложил тот фильм ⁇ Ведическое учение Христа ⁇ Для того, чтобы вам легче было переносить вот эти страдания, которые сейчас выпали на голову простых людей. К сожалению, после публикации предыдущего фильма Видическое учение Христа» очень многие пользователи оставили негативные, гневные комментарии. Большинство из них, я уверен, не только не досмотрели фильм до конца, а вполне возможно, даже его и не смотрели. Те, кто ходит в церковь прихожане, я еще раз говорю, что я никого не хочу обидеть. Ходите вы в церковь, ради Бога ходите, это ваше личное дело. И наоборот, те, кто не ходит в церковь, все высказались негативно. В каком плане? Значит, те, кто ходит в церковь, написали, что это ересь мы с батюшками разговаривали, батюшки сказали то-то, то-то. Но это и понятно, что батюшки скажут вам то-то, то-то. Ведь Радомир, то бишь Христос, говорит о том, что для человека, для общения его с Богом не нужна никакая церковь. Поэтому, естественно, батюшки будут штыки воспринимать это. Другие же... Наоборот, пишут, что это поповщина и так далее и тому подобное. Бог мой, где же вы увидели поповщину? Я отвергаю всю поповщину и отвергаю все религии. Там даже написано «ведические учения Христа вне религий». Понимаете, нет никаких религий. Наша православная ведическая вера, кое больше ста тысяч лет – не подразумевала никаких религий. Почитайте славяноарийские веды. Да, наличие создателей есть. Это понятно. Я думаю, что многие думающие люди понимают, что есть содержитель и это все понятно, но это не религия, это наука. Так вот, ничего поповского в учениях родомира Христа нету. Где вы видели, чтобы он вас назвал рабами, как в церкви? Он вас называет детьми божьими, называет вас богами. Где же здесь поповщина? Попытайтесь просто прослушать все и понять. Я еще должен повторить. Вот то вранье, которое несет церковь, это вранье веками несется. Ну, к примеру, вот я специально для вас сделал выписку из книги Николая и Светланы Левашовых. Вот, смотрите, я вам сейчас зачитаю отрывки. Из отрывка Нового Завета явно следует, что после того, как Иисус Христос был распят, случилось полное солнечное затмение от 6 часа до девятого. В течение этих трех часов произошло... Не продолжалось три часа, а именно произошло в эти три часа полное солнечное затмение. А в момент, когда Христос выпустил Дух, произошло довольно мощное землетрясение, и земля потряслась. Дело в том, что сочинители этого Нового Завета и их цензура были людьми малограмотными, и они не понимали того, что подобное указание позволяет довольно точно вычислить и место, и время описываемых в Новом Завете событий, а одновременно полные солнечные затмения и землетрясения делают такое событие еще более уникальным и легко определяемым. В те времена люди еще не могли вычислить время и место солнечных затмений, и благодаря невежеству их они оставили в Новом Завете Информацию, которая полностью разоблачает их фальшивку. Дело в том, что согласно летописям и расчетам математиков, полное солнечное затмение было в Константинополе в 1086 году. И согласно все тем же летописям и удалось привязать время распятия Иисуса Христа к Константинополю. Уже намертво, потому что полное солнечное затмение и землетрясение было именно в Константинополе 16 февраля 1086 года, на тысячу лет позже, чем нам врет Библия. Также исследования Туринской плащаницы подтверждают вышесказанное. Вот, собственно говоря вам явное доказательства того, что все, что написано в Новом Завете – обычная фальсификация. Вот что еще должен я вам сказать обязательно, что именно эти ведические учения помогут вам вписаться в новый мир, найти свою роль в новом мире. То, Царствие Божие, о котором говорит Родомир – это не сказки попов, это царствие внутри вас, это тот мир праве, наш, ведический мир праве. именно от этого мира и происходит слово православие, это славить мир праве. мир праве это высший мир, куда человек отправляется после того как он проходит свой жизненный путь и встает на самые высокие эволюционные ступени своего развития. Ведь мы уже проживаем не одну сотню жизней. Но человек на Землю посылается для того, чтобы рано или поздно достигнуть таких высоких эволюционных ступеней, дабы стать самому Богом. Именно об этом и говорит Радомир, то бишь Иисус Христос. Эти учения помогут вам выжить в новом мире, в мире любви, в мире гармонии с природой, в гармонии с Создателем. Послушайте, пожалуйста. Теперь я должен сказать вам самое главное. А главное заключается в том, что новый мир всегда строится на обломках старого. Представьте себе, что старого мира уже нет. На ментальном уровне он уже разрушен полностью. Поэтому для того, чтобы жить в новом мире, надо и жить по правилам этого мира. Какую же опасность нам несет этот новый мир, а то, что вы по-прежнему можете находиться на низких вибрациях а это очень противопоказано это очень страшно для вашего организма для вашей души для вашего духа то есть те вибрации которые ранее были у людей они все были до 30 герц а у паразитов они вообще от 0,7 Гц до 5-10 Гц. Именно на этой частоте они творили безнаказанно. стяжали, воровали, грабили, насиловали, убивали. Сейчас вибрации Земли вышли за 30 Гц. И вы должны также находиться. Согласна. Этим вибрациям на частоте выше 30 герц. А что вас может поднять на эту частоту? А на эту частоту вас может поднять только жизнь по чести, по совести и жизнь в мире любви. Без ненависти, без проклятий. Я вот читаю многие комментарии, люди пишут, ну, Добровинскому там еще кому-то власти. Будь ты проклят, чтоб ты это. Не надо этого, дорогие мои, не надо. Я тоже презираю эту власть, полностью с вами согласен, презираю всех подлых людей, но я не допускаю негатива в свою душу, ибо негатив опускает нас так же, как и паразитов на низкие вибрации. Именно этого паразиты добиваются своими новостями, своими законами и всем прочим, чтобы мы все жили на низких вибрациях. Тот, кто живет на низких вибрациях, может не перенести Новые скачки вибраций Земли просто физически не перенесет. Те же наоборот, кто перейдет на более высокие вибрации, кто будет жить в мире любви, добра и света, у них начнет обновляться ДНК. Даже есть данные, что в ближайшие 12 лет людям добавится еще 25 лет жизни. Почему? Да потому что наши предки, я уже рассказывал, жили не по одному кругу, а круг у славян – это 144 года. Так вот люди жили по два, по три круга и более. Я уже рассказывал, что есть свидетельства, могильные плиты, даты на них, сохранившиеся на старинных кладбищах, где можно высчитать и увидеть, что по 200, по 300 лет и более люди жили, и всего лишь не так давно. Еще хочу сказать для христиан, повторюсь, что я ничего вам не навязываю, это ваше личное дело, но я должен вас предупредить, что именно церковь держит вас на самых низких вибрациях. Именно церковь заставляет вас уничижаться, быть рабом и все время каяться во всех грехах совершенных и несовершенных вами никогда. Это этакое опускание человека до скотского низкого состояния раба. Знаете, что наши боги и тот же Родомир Христос никогда нас рабами не называл. Рабами нас называет Церковь. Человек же должен прежде всего любить себя. Да. И это не гордыня. Вы должны каждый день смотреть в зеркало, улыбаться себе и говорить, что я самое лучшее или я самый лучший, у меня все получится. Только человек, который искренне, по-настоящему может любить себя, этот человек может любить всех и любить весь мир. Вот такое простое ведическое напутствие. Ну а далее прослушайте. Учение Радомира Я всем рекомендую